всем привет меня зовут марат это компания фундамент спб сегодня мы снова заехали на объект золотые пески здесь мы строим дом с врезкой в склон в прошлом видео мы снимали когда ребята возводили стены первого этажа сейчас уже возведено перекрытие и стены второго этажа ребята ведут подготовку к обратной отсыпке стен второго этажа выполняется гидроизоляция первый этаж параллельно уже ведется заполнение стен газобетоном пошли смотреть как это сделано большинство будущих домовладельцев при покупке участков стараются не приобретать участки со склонами, потому что это их пугает. Они думают, как они здесь будут строиться, что это будет очень дорого, неэффективно или неудобно будет перспективе пользоваться. В данном проекте заказчик специально приобретал участок со склоном, потому что ему понравилась сама концепция врезки в склон. В целом, если посмотреть в мире строится много интересных проектов, которые врезаются в рельеф на этапе уже ландшафтного благоустройства. Все это дело обыгрывается. Это э, выглядит достаточно интересно. Мне лично тоже такая концепция очень нравится. Но и для того, чтобы реализовать такой проект конкретно в данной местности, вот в Санкт-Петербурге, на таких грунтах и с таким объемом грунтовых вод, кроме как монолитная конструкция, такую задачу другой материал решить не может поэтому в рамках данного проекта принято решение возводить несущий каркас здания из монолита у нас есть задняя подпорная стена толщиной 300 мм которая воспринимает все нагрузки от грунта и от воды, которые поступают со склона а, них, а их здесь очень много в качестве э, наружного обрамления здесь выполнены монолитные колонные пилоны, которые поддерживают нагрузку от второго этажа, в качестве наружных стен здесь выступает газобетон наружные стены заполняются между пилонами толщиной 300 миллиметров перспективе они будут обшиваться снаружи и изнутри внутренние перегородки выполняются из газобетона толщиной 200 миллиметров это вполне достаточно для того чтобы решить поставленную задачу Для коммуникации между первым и вторым этажем в данном проекте принято решение однопролетных лестниц. Здесь можно увидеть вот такой большой прогон лестницы. По нему напрямую можно будет подняться на второй этаж. Также из дома можно будет подняться на крышу. Лестничный марш пойдет вот здесь в этом проеме наверх и уже будет выход у нас на верхнюю террасу этого участка здесь у нас уже залита подпорная стена дома высота стены 3 метра 85 сантиметров она значит с обратной стороны полностью будет засыпана грунтом по верху стен будет заливаться еще одна фундамент еще одна монолитная плита которая будет являться плитой покрытия также будет она Выходить на существующий рельеф с выходом на верхнюю террасу этого участка, сейчас уже стены залиты, опалубка снята, ребята локально подшлифовали швы и неровности, с обратной стороны происходит процесс гидроизоляции, пошли смотреть. За спиной у меня подпорная стена это пространство после выполнения гидроизоляции будет засыпаться грунтом и песком до верха стены значит для чего делать гидроизоляция ввиду того что у нас склон можно обратить внимание что до пика холма по склону еще наверное, метров 15 и все осадки вся верховодка она вся стекает у нас в эту часть и в перспективе, когда мы уже возведем дом, у нас будет такой водоупор, в который вся вода будет упираться. Для того, чтобы сухое пространство в доме, которое вот здесь будет, не, не было протечек, не было подмоканий или разрушений. Необходимо качественно защитить железобетонную конструкцию от проникновения этой воды. Для этого у нас, значит, выполняется... Наплавляемая гидроизоляция в два слоя. Здесь мы применяем материал технониколь, техноэлаз. техно, техно Сейчас уже здесь выполнен один слой. Сверху будет наплавляться второй слой. Также можно обратить внимание, что сейчас она выполнена высотой полтора метра. Здесь также нахлестнется второй слой. Ну, в таком виде работа выполняется исключительно для удобства. Качественно приплавленная гидроизоляция значит, должна не отклеиваться от поверхности после того, как мы ее дергаем. Можно обратить внимание, что она приклеена, ее там оторвать не так-то просто. В целом, если вы строите цокольный этаж или подпорную стену, которая входит в дом, обязательно надо защищать ее от проникновения воды. Потому что при давлении воды любой бетон воду пропустит без дополнительных мероприятий. Также можно обратить внимание, что поверху стены идет гидрошпонка. Она выполнена во всех холодных швах для того, чтобы исключить протекание воды в любой зоне, где это может произойти. Потенциально самое слабое место для воды это холодный шов. Поэтому все холодные швы на конструкциях в данном проекте защищаются гидрошпонка. Это вот эта синяя полоса. Часть ее заливается в тело стены, часть ее будет заливаться в тело плиты покрытия. И тем самым мы защитим проход воды через шов. Также можно обратить внимание, что на сегодняшний день у нас залита задняя стенка, но не залиты, не заармированные, не забетонированные колонны и пилоны второго этажа. Почему это сделано? Для того, чтобы нам положить туда песок и щебень за эту стенку, мы планируем применять сюда кран с грейфером по аналогии как мы засыпали стену первого этажа и для того, чтобы стрела от крана могла дотянуться до задней стены сюда приедет очень большой кран и для того, чтобы колонны не препятствовали ходу грейфера пока мы эти конструкции оставили без бетонирования после того, как мы там введем обратную отсыпку все уплотим, будем уже бетонировать наши колонны и пилоны и после этого плавно перейдем к плите покрытия Еще один элемент, который помогает нам бороться с водой, это галтель. Это вот такой элемент, достаточно простой, он выполняется из цементно-песчаной смеси. Он наносится, заполняя угол примыкания, ну в данном узле, между плитой и подбетонкой, для того, чтобы вода, которая стекает сверху, не текла под плиту или в угол она сглаживает поток воды направляет уже ниже по склону везде где выполняется гидроизоляция или где есть поток воды вот такие элементы мы выполняем для того чтобы улучшить защиту наших подземных конструкций от наводнений на первом этаже параллельно со строительством второго уже ведется заполнение стены из газобетона здесь у нас можно обратить внимание что применяется газобетон толщиной 300 миллиметров при толщине колонн 250 миллиметров можно увидеть вот такое углубление самого пилона относительно стен на 50 миллиметров выполняется это для того чтобы уравновесить теплопроводность конструкции из газобетона и монолита здесь в перспективе будет устанавливаться пеноплекс который э, улучшит теплотехнические свойства самого монолита но ну, Опять же, в будущем здесь еще планируется слой утепления, который создаст общий контур и приведет сам контур здания в нормальное экспозиционное состояние, для того, чтобы не было излишних выходов тепла из дома. Опять же, промерзаний дома, чтобы тоже не наблюдалось. Также можно взять на вооружение вот такие решения при устройстве скрытых водостоков. Это очень э, современное решение, которое позволяет убрать с фасада трубы, которые ну, в рамках каких-то архитектурных концепций не совсем хорошо выглядят здесь. Выполнена штраба сразу в стене. Она в перспективе опустится в телеконструкции и уйдет у нас в трубу, которая уже заложена под фундаментом. Тем, у кого планируются плоские кровли или скрытые водоотводы, Принимайте на вооружение. Также хочу отметить, что не зря на этапе устройства первого этажа и проведения земляных работ были выполнены задачи по устройству дренажной системы вода прекрасно собирается отводится, только что проверили колодец там все журтит и течет куда надо, у нас нет на участке обильного обводнения, как это было изначально, здесь достаточно сухо, при том, что сегодня шел дождь ну в рамках опять же строительства домов на склонах очень важно правильно организовывать водоотвод централизованно в нужное место, Они а не надеяться на то, что вода сама растечется. Она не растечется, она упрется и будет очень долго препятствовать нормальной жизни. Ну что, на сегодня все. Мы рассказали про строительство дома на склоне. Кому интересна данная тематика, пишите нам в комментарии, подснимем еще про какие-то детали. С вами был Марат. Компания Фундамент СПБ. Всем пока!